Потенциал противокорабельной ракеты Ха-35. В настоящее время на вооружении российского флота состоит целый ряд противокорабельных ракет. Заметная доля таких арсеналов приходится на современные изделия семейства Ха-35. Как изначально, так и в ходе дальнейшего развития конструкции эти ПОК показывали достаточно высокие тактико-технические характеристики, гибкость и эффективность. Будущая ракета х 35 первой версии разрабатывалась в ОКБ «Звезда» с конца 70-х годов. В середине 80-х изделия дошло до летных испытаний, однако вскоре темпы работ упали. В нашей истории начинался длительный сложный период, не располагавший к реализации перспективных проектов. Из-за этого сроки завершения проекта Ха-35 и принятия ракеты на вооружение постоянно сдвигались. В середине 90-х. На фоне продолжающихся испытаний в интересах ВМФ России, новый ПОК заинтересовались ВМС Индии. Вскоре появился контракт на поставку серийных ракет в экспортном исполнении. Этот заказ поддержал производителей и помог им продолжить работы по исходной ракете. Впрочем, значительного ускорения проекта не произошло. Все мероприятия по доработке, доводке и испытаниям перспективной Х-35 завершили только в начале 2000-х годов. В 2003 году ракета поступила на вооружение российского флота в составе корабельного комплекса «Уран». В 2004 приняли береговой комплекс «Бал». Через несколько лет была представлена модернизированная ракета Х-35 с повышенными характеристиками и расширенным кругом носителей. Позже это изделие тоже поступило на вооружение. С начала 2000-х годов ВМФ России приобрел и получил значительное количество ракет Х-35 в разных модификациях, а также корабельные и береговые комплексы под это оружие. Кроме того, ракеты поставлялись в 5 зарубежных стран. Свой вариант Х-35 разработал Вьетнам. Схожие изделия строятся в КНДР для своих нужд и экспортируются в отдельные страны. Техническое задание на будущую Х-35 вырабатывалось с учетом отечественного и зарубежного опыта, что привело к появлению особых требований и формированию специфического облика ракеты. В отличие от ряда предыдущих отечественных вооружений, Х-35 создавалось как более легкая и компактная попс с дозвуковой скоростью полета. Сокращение весовых и скоростных характеристик планировалось компенсировать за счет роста других параметров и возможностей. Х-35 всех модификаций строится в цилиндрическом корпусе с радиопрозрачным головным обтекателем. На корпусе предусматриваются два хобразных образных набора плоскостей. Пок для кораблей и береговых комплексов также комплектуется стартовым двигателем в сбрасываемом корпусе. Диаметр ракеты 420 мм, размах крыла 1 метр 33 сантиметра. Длина со стартовым двигателем 4,4 метра, без него 3,85 метра. Стартовая масса до 610 кг в зависимости от комплектации. ПОП комплектуется малогабаритным турбореактивным двигателем, размещенным в хвостовой части корпуса. Воздухозаборник располагается под днищем. Такая силовая установка обеспечивает скорость полета порядка 0,8 метра первой модификации Х-35 она давала дальность полета до 130 км. В проекте Х-35 был использован новый двигатель уменьшенных размеров и топливный бак измененной конфигурации. Большее количество топлива и меньший его расход позволили довести дальность до 260 км. Ракета оснащена комбинированными средствами управления. На базовой Х-35 использовался автопилот соединенные с инерциальной навигационной системой и активной радиолокационной головкой самонаведения ARX-35. INS обеспечивала полет в район цели, а EXA не отвечала за ее обнаружение и последующее наведение. Дальность обнаружения цели составляла 20 километров. В проекте модернизации Х-35 к имеющимся приборам добавили спутниковую навигацию. Изделие ARX-35 заменили активно-пассивной головкой Граньк, с ее помощью дальность обнаружения цели довели до 50 километров. Сектор обзора с возможностью сопровождения цели составляет 130 градусов. Во всех модификациях Х-35 а доставляет к цели осколочно-фугасную проникающую боевую часть массой 145 килограммов. Такая БЧ способна уничтожать или выводить из строя надводные цели водоизмещением до 5000 тонн. Базовая и унифицированная версия ракеты Х-35 могут применяться на разных платформах. Их носителями в составе комплекса Уран являются несколько десятков боевых кораблей разных проектов российских и зарубежных. На берегу Х-35 используются комплексами бал. Х-35 и с несколькими типами современных истребителей и бомбардировщиков. Также разработана модификация ПОК для запуска с вертолетов. В проектах семейства Х-35 использовались как проверенные, так и новые идеи. Это позволило получить выгодное соотношение различных характеристик и ряд важных преимуществ. В первую очередь необходимо отметить относительную простоту и дешевизну. За счет приемлемого сокращения тактико-технических характеристик удалось получить задел для массового производства, развертывания и применения. Также ограниченная стоимость способствует успехам на международном рынке. Малые габариты и масса упростили размещение ракет на разных платформах. Такая унификация значительно упрощает производство противокорабельных вооружений. Также получены весьма примечательные результаты в контексте количества и разнообразия носителей. При этом в случае с морскими платформами появляется возможность размещения большого количества ПОК, несмотря на дозвуковую скорость. Х-35 и Х-35 в целом показывают высокие летные данные, необходимые для достижения высокой боевой эффективности. Ракеты способны лететь на расстояние до 260 км, причем полет осуществляется на высоте нескольких метров от воды, что затрудняет своевременное обнаружение и поражение. Также обеспечивается высокая маневренность, необходимая для наведения на подвижную цель с заранее неизвестными координатами. Особое внимание следует уделить средствам управления и наведения. Так, Эксене последней модели имеет несколько режимов работы и может сопровождать цель с расстояния до 50 км. При этом грань способна засекать малозаметные цели и отличается повышенной помехозащищенностью. Сообщается о наличии возможности группового применения с автоматическим распределением и передачей целей. Х-35У показывает высокую вероятность поражения цели как при одиночном, так и при залповом пуске. Высокая дозвуковая скорость, малая высота полета и возможность энергичного маневрирования без потери сопровождения цели делают такую ПОК крайне сложной мишенью для корабельной ПВО. По разным оценкам, даже через развитую оборону к кораблю цели сможет прорваться не менее 25% ракет Х-35. Для дозвуковых ПОК других типов этот параметр ниже. В то же время по вероятности прорыва обороны а 35 У заметно уступает полноразмерным и более тяжелым сверхзвуковым ракетам. В связи с этим необходимо уделять особое внимание планированию ракетного удара. Особое значение приобретают размеры залпа, которые позволят напрямую прорвать или перегрузить ПВО противника. Ограниченная масса ракеты не позволила использовать более тяжелую бычье. 145 кг боезаряд способен поражать или как минимум, выводить из строя корабли водоизмещением до 5000 тонн. Соответственно, для успешного уничтожения более тяжелой цели требуется несколько попаданий или более мощная ракета. Неоднозначной особенностью Х-35 в корабельном исполнении является отсутствие унификации с другими образцами. Комплекс «Уран» использует свою собственную пусковую установку и транспортно-пусковые контейнеры, несовместимые с другими комплексами. Из-за этого х 35 не могут использоваться на одних установках с другими современными ракетами, что отражается на компоновке кораблей-носителей. В целом по совокупности тактико-технических и эксплуатационных характеристик противокорабельной ракеты семейства х 35 являются одними из лучших отечественных разработок в своем классе. Кроме того, есть основания считать их и одними из лучших в мире, это подтверждает определенная популярность на международном рынке вооружений. За счет выгодного соотношения характеристик Х-35 всех модификаций способны показывать высокую боевую эффективность при поражении широкого круга целей. При этом следует помнить, что на вооружении ВМФ России есть и другие ПОК с отличающимися характеристиками и возможностями. Применение разных ракет с различными платформами и носителями позволяет создать эффективную и гибкую многокомпонентную систему ударного или оборонительного назначения на берегу, в воздухе или в открытом море. И ракеты х 35 получают в этой системе далеко не последнюю роль. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.